Здравствуйте! Как правильно написать текст графологу для анализа вашего почерка? Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка современной графологии. И в этом видео мы с вами поговорим о правилах подачи почерка. Итак, что нам важно? Во-первых, не каждый образец может нам пригодиться. Несмотря даже на свой уровень экспертности, не каждый образец годен, даже для меня. Что нам не подойдет ни в коем случае? Во-первых, это любые блокноты, любые записи, любые тетрадки, в которых вы пишете на лекциях, записываете какие-то свои черновички, мысли, списки и так далее. Нам не подойдут стикеры, нам не подойдут какие-то рисунки, почерки и так далее, составленные на компьютерах, написанные на коленках и так далее. Все это искажает а, ту картину, которую мы должны получить в результате анализа. А, как же правильно? А, Во-первых, это лист а, формата А4. Обычный лист для принтера 210 на 297, если я не ошибаюсь. А вы его берете, подкладываете под этот лист еще 2-3 листа, Точно такие же, либо какую-нибудь тонкую картонку, чтобы не писать ни в коем случае на голом столе. Потому что возможно искажения, возможно какие-то сколы на этом столе, либо прорывы от ручки в том числе. Вы садитесь в удобной позе и пишите, берете синюю шариковую ручку. Именно синяя шариковая ручка способна показать нам весь спектр вашего штриха потому что в штрихе заложена глубинная информация о личности. И это один из важнейших параметров, который как раз-таки показывает именно синяя шариковая ручка. Если вы возьмете какой-либо свой текст и посмотрите более внимательно при увеличении, возможно, даже возьмете лупу, если ваш почерк мелкий, то вы увидите бело-голубые переливы в этом штрихе. Эти бело-голубые переливы имеют огромное значение при анализе. Поэтому ни в коем случае ни черная, ни гелевая, ни красная, ни фломастер и так далее. Эти ручки не подходят. А далее такой вопрос. Что писать? На самом деле сам текст значения не имеет. Вы садитесь и выбирайте абсолютно любую тему, которая вам придет в голову. Если вам ничего не приходит в голову, вы можете написать о себе, о ваших домашних животных, детях, о вашей работе, о вашем отпуске, например, на море, либо какую-то забавную смешную историю или о каком-либо произведении, которое вы читали в последнее время. На самом деле не важно, что написано, важно как. Ни в коем случае нельзя писать текст под диктовку, нельзя переписывать и нельзя стихи. Стихи неважно, начинаете вы импровизировать на самом листе, переписывайте или пишете по памяти. Почему нельзя переписывать, либо писать текст под диктовку? Потому что вы делаете паузы и подключаете заново сознательно. То есть как только ваше бессознательное начинает вылезать, а вначале мы это делаем осознанно, и, соответственно, к концу листа у нас подключается больше нашего бессознательного, то каждый раз вы делаете эти паузы, и паузы эти не свои. Что касается стихов, то стихи требуют особого расположения, то есть построфы. Соответственно, мы не сможем с вами посмотреть организацию, то есть то, как расположен текст на листе, как человек организовывает свои дела, рабочие, личные, как он управляет своими собственными ресурсами. Что еще важно? В конце текста ставится дата и ставится подпись. Это обязательно. Дата и подпись смотрятся вместе с самим почерком. Ни в коем случае нельзя их анализировать отдельно только вместе с почерком. Здесь ставлю жирный восклицательный знак. Что важно указать? Важно указать пол, возраст, пишущую руку, зрение, наличие каких-то психомоторных заболеваний, которые могут влиять на процесс письма, либо употребление каких-либо сильно действующих лекарственных препаратов. Например, если вы также сломали руку, то об этом тоже следует указать, чтобы не было каких-то погрешностей вместе с этим. Если у вас несколько разных почерков, такие случаи тоже бывают, то каждый из ваших вариантов вы пишете на отдельном листе. Если их три, соответственно, листа три и так далее. Ни в коем случае нельзя писать это на одном листе. Более того, переворачивая его и продолжая писать здесь, потому что в любом случае будет оттиск, что будет мешать анализу. Поэтому, если у вас несколько вариантов, вы пишите на разных листах. Если у вас несколько разных подписей, то, например, длинная и короткая, да, если вы часто подписываете документы, такое часто бывает, то на листе с текстом вы ставите основную подпись, и на другом листе вы ставите остальные варианты вашей подписи. Только так, ни в коем случае не проставляйте на основном листе с текстом. Вот такие несложные правила подачи текста на анализ – Пользуйтесь и обязательно приходите ко мне на обучение. С вами была Ирина Бухарева, эксперт графолог, бизнес-консультант, коуч, руководитель центра изучения почерка современная графология, графология дефис ру. Подписывайтесь на канал и приходите на обучение.